Три самых популярных способа продвижения видео. Первое SEO-оптимизация. Это действия, направленные на повышение позиций сайта в выдаче поисковых систем, что ведет к увеличению посещаемости. Второе размещение рекламы вашего продукта или услуги у популярных блогеров. Третье. Таргетированная реклама. Это реклама, нацеленная на определенную аудиторию. Такой способ рекламы позволяет нацеленно воздействовать на определенные группы потребителей. Следующая тема поста что такое прицелительный? таргетинг и его преимущества подписывайтесь на нас ставьте лайки и делитесь нашим контентом с коллегами